Здравствуйте, моя 15-летняя дочь при росте 172, весит 47. Понятно. И при этом говорит, что хочет похудеть. Тоже понятно. Ей не нравятся щеки. Тоже понятно. У нее ограничивает себя в еде, хотя прекрасно понимает, что это плохо. Любит людей любой комплектации, комплекции. Как можно купить тренажер или шум, чтобы можно было убрать эту навязчивую идею? Берете кожуру граната. Берете гранат, чистите кожуру, берете, этот гранат, берете эту гранатовую кожуру, перетираете ее в порошок, добавляйте в компот или в чай. пойте своего ребенка и она ничего не сможет сделать, чтобы не ела, от всего будет поправляться. Поэтому можете не переживать, будьте вот так вот хитрее. Кожура граната, она действительно располагает к тому, чтобы человек поправлялся, чтобы у человека появлялись, появлялось желание кушать и появляется желание вот такого голода. Не сможет ничего с собой поделать, будет обязательно кушать. Эзотерически никак не убрать, это психологическая проблема. Ну, нас, вы дистанционно, как мама, ничего не сделаете. Вымаливайте, помните, я говорил.